И вы э, э, живете для того, чтобы заработать на автомобиль, у вас есть эмоциональное подкрепление вашим целям. И вы делаете максимально. Окей, вышли на штуку, баксон, вышли на две, вышли на пять, вышли на десять. Вашей жизнь удалось. Ребят, на сегодня все. Час двадцать. Целый, целый тренинг. Прям, знаете, эмоционально так вот честно истощает, впервые провожу такую трансляцию, именно прямую трансляцию, отдаю прям всего себя с доской и со всем этим. Если вы поддержите меня, если вам резонирует то, что я говорю,